Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем Таро прогноз для знака Рак на ноябрь месяц. И будем работать мы сегодня двумя колодами. Это Таро Уэйта, наша обычная колода, и э, Таро дверей. 78 дверей, 78 ключей. Итак, давайте начнем. Приступим и спросим у Таро, мудрого Таро, что ждет Раков в ноябре месяцев. Посмотрим первую карту задачи. Энергии этого месяца события, настроение, так, работа, семья, отношения, любовь. Так, и выложим сразу карты второй лоды, которая будет говорить о том, какие двери открывают эти события. И какие ключи дают нам для решения наших задач. Работа, семья. Итак, приступим, дорогие раки. Первая карта – карта задач. А как задачи-то у вас, смотрите, какие прекрасные. Вам нужно научиться быть самодостаточным, да? ни от кого не зависеть, ни на кого не смотреть. Праздники организовывать, да? наслаждаться жизнью и получать как бы плоды, результаты от своих трудов, да, наслаждаться результатами своего труда. Очень позитивная и хорошая карта. Карта говорит о том, что будет у вас прибыль, будет у вас хорошее и материальное, и эмоциональное такое да, состояние. Несет такие приятные энергии. И карта говорит о том, что твоя задача наслаждаться результатами своего труда. Проводить какие-то, организовывать или участвовать в каких-то праздниках Больше общаться с людьми, выходить куда-то в свет Все это приветствуется, вот такие энергии приятно идут на ноябрь месяц Давайте теперь посмотрим по событиям Опять эмоциональная карта, смотрите, туз кубков, эмоций, да, куча Император, какие шикарные карты, справедливость смотрите что мы здесь видим Энергия вообще да если мы говорим об энергиях месяца идут очень много идет эмоций дальше такая наступает стабильность как бы до да, внутри себя уверенность в себе и третья карта говорит что ну ожидает проверок возможно до да, ожидать какого-то этапа, который будет тебя переводить, вообще эта карта приходит, когда надо перейти на другой уровень, да, но перед этим нужно сдать экзамен или какую-то проверку. Очень интересная месяц, но учитывая задачи, что расслабься, да, и вот как бы не парься на эти темы, она э, стоит э, первоочередной Первая карта вот, если мы возьмем подробно, да, с кубков. Это новые какие-то возможности, это удовольствие, это радость, это улучшается, когда у нас улучшается питание, материальное положение, какие-то праздники проводятся, где мы тоже получаем много эмоций, и прям такая эйфория может быть. Совет по этой карте, пользуйся, как используй какой-то шанс да, себе во благо. И проявляй щедрость к людям. Вот сердце открой как бы миру, да, и наслаждайся вот, жизнью. Приятное какое-то общение с улиц, да, эмоциональное. И если мы говорим про работу, то это какое-то начало новое. Император. Карта твердого такого положения. Карта ответственности, когда человек должен взять на себя ответственность, когда он должен принимать правильные решения, быть таким авторитетным. Но для кого-то это просто повышение по работе, да, когда мы занимаем новое место, и на этом новом месте мы должны вот так себя ощущать, вести соответственно этому месту. Да. Если мы хотим получить это место, еще не получили. То нужно уметь э, брать ответственность на себя, нужно проявлять себя как лидер, как ответственный человек, э, показывать себя со стороны, что я стабильный, что у меня вот нету такого эмоционального туда-сюда, да, бегания, э, качели никаких эмоциональных. Что если мне надо, да, я могу проявить эмоции, но если надо, я могу взять себя в руки и я могу решать вопросы, принимать какие-то решения, брать на себя ответственность. По этой карте важна дисциплина, воля, контроль над ситуацией или над людьми, или над собой. И даже может быть такая строгость какая-то, да, по отношению, если у вас есть люди в подчинении, что вот такая строгость и контроль. Карта говорит о том, что осуществляя свои планы последовательно, не отходя от своего пути, как бы от своей цели, иди вот вперед и... Будь готов к тому, что нужно будет проявить свою волю в каких-то. Важно еще по этой карте соблюдать законы. Вот успех и вот эта уверенность. Она придет тогда, когда ты соблюдаешь законы, если ты с людей спрашиваешь, то и сам ты должен тоже как бы этому соответствовать. Да? Если на тебя возложили ответственность о контроле, о дисциплине, Ты должен это контролировать и соблюдать и ну, как бы сказать, не отходить ни от каких-то правил, не делать кому-то исключений но все равно это в любом случае вот по карте задачи это все равно такая спокойная уверенная карта просто нужно себя так ощущать и так себя вести третья карта справедливость говорит о том что могут быть какие-то проверки Тебя могут проверять, ты можешь заниматься какими-то документами, подписаниями, оформлением чего-то, да, может быть готовить какие-то договора, получать какие-то разрешения, справки, работать с государственными органами, но к этому просто нужно быть готовым. И карта говорит, что нужно научиться общаться и как бы с людьми разного уровня, да, и с начальством, и может быть с обычными людьми, и делать это правильно, да. Не конфликтуя, не, вот император же он управляет грамотно, да, на него подчиненные не будут обижаться, потому что он принимает правильные и справедливые решения. И здесь вот эта карта она акцентирует вопрос на том, что все должно быть по закону, все должно быть по справедливости, документы должны быть в порядке, общение должно соответствовать, соответствовать тому как это должно быть, как это положено. И вообще это карта добродетели, карта справедливости. Карта говорит о том, что ты получишь то, что ты заслужил, и ты должен к людям также относиться. Да? Если люди работают, они должны получать. Если люди прилагают усилия, они должны видеть, что это, их усилия ценят, руководство, да, и здесь вот это надо просто учесть. Давайте посмотрим вот по этим событиям и настроениям, какие двери открываются и к чему они нас ведут, или какие ключи нам даются для того, чтобы это успешно решить. Восьмерка Пентаклей. Карта, карта материи, карта финансов, ресурсов. Карта говорит о том, что. Вам могут открываться в этом, вот почему вы испытываете да, какие-то большие эмоции, вам могут открываться какие-то э, успехи других, допустим, людей, да, или какие-то заслуги, э, на которые вы смотрите и думаете, я тоже так же хочу. Э, на которые вы смотрите и думаете, я хочу достичь таких же успехов, я хочу получить такие же результаты, или я хочу жить так же, да, как кто-то. И вот эти возможности, они вам открываются и они несут вам приятные какие-то эмоции. У многих даже, может быть, именно это провоцирует на то, чтобы прилагать усилия, да, что я хочу добиться лучшего, значит, я должен прилагать какие-то усилия. Но да, по этой карте единственное, что нужно прилагать усилия постоянно, да, регулярно, и вот если мы прилагаем эти усилия, прилагаем, мы обязательно получаем результат. Давайте посмотрим вторую дверь, второй ключ. Семерка мечей. Это карта нашего разума, нашей мысли, наших идей каких-то. И карта говорит о том, что нужен э, толчок да, для того, чтобы идти к новым каким-то решениям. Своих проблем. Нужно искать э, какие-то неординарные решения. Да? Нужно э, смотреть на вот здесь, если мы смотрим и хотим повторить что-то вот эта карта говорит, что нужно сделать что-то по-своему. Нужно сделать так, как вы видите, как вы можете, именно благодаря именно вашим каким-то уникальным качествам, вашим каким-то знаниям и вашему какому-то опыту. Ищите вот, именно новые пути да, решения вопросов. Ищите, как по-новому можно проявить себя, показать себя, э, взять на себя ответ да, Если мы видим, эта карта ложится на карту Император, и она открывает двери, вот, что у нас начнется по-новому, да, мы начнем мыслить, думать, оценивать ситуацию, решать какие-то вопросы, и это будет принести как бы, нам успех. А, третью карту посмотрим. Дверь открыта. А, эта карта как бы дополнительная карта, да, и она говорит о том, что а, к изменениям дверь открыта. И то, что у нас будут вот эти проверки, да, вот эти какие-то ситуации, которые будут, надо будет поработать с документами, с людьми, наладить какое-то отношение. Это, ну как бы, вот, это, вот эти ситуации, они нам открывают новые двери, они изменяют нашу жизнь, они преобразуют нашу жизнь и дают нам возможность, вот видите, на, на картинке изображено что двери закрыты, да, но мы выходим за пределы каким-то чудесным таким образом. И вот эти вот все события, которые будут нас проверять, они нам просто дают возможность найти в себе, открыть в себе новые какие-то качества, которые нам потом позволят вот так проходить легко закрытые двери. Умеем мы общаться с начальством или с, э, с подчиненными. Мы откроем любую дверь, любую душу, мы договоримся с любым человеком, и это, конечно, дает нам успех и в жизни и в работе. Давайте как раз перейдем к работе, посмотрим, что там. Карта мир, карта успеха, карта, смена каких-то циклов, да, когда мы начинаем, мы успешно заканчиваем один цикл и начинаем другой цикл. Это когда мы получаем награду за свой труд, за свои какие-то усилия. И эти награды, эта ситуация, эти какие-то отношения, они нас радуют. Да? Не отношения, это у нас работа. Это успехи по работе, это какой-то результат по работе. Карта может говорить о каких-то поездках, связи с заграницей, переписка или переговоры. Она вообще очень хорошо как бы, по этой карте именно передвигаться, перемещаться, переговариваться. Но карта советует, что нужно завершить какое-то дело, нужно показать себя во всей красе, нужно установить какие-то личные границы, которые другие не должны переходить. И тогда вот, как бы, в работе будет успех, достижение. Когда мы чувствуем, что мы добились того, что мы хотели, и нас это устраивает. Какие двери нам это открывает или какие ключи нам даются для решения. Смотрите, сколько много ключей вам дается в работе. Это просто удивительно. И карта говорит, что вот много ключей дается, да, но не каждая же дверь открывает вот такое состояние. Не каждый Ключик подойдет к этой двери. И вам, на, чтобы правильно выбрать, нужно включить интуицию, чтобы принять какие-то решения. Да, вам нужно прислушаться к своей душе. Вот что, куда рука тянется, да, какой ключ, какую дверь э, хотите, если эту хотите дверь открыть, какой ключик подойдет к этой двери? Прислушайтесь к себе, к интуиции вы обязательно примете правильное решение и обязательно правильно себя поведете на работе. Да, обязательно. Примите правильное решение, чтобы достичь вот этого успеха. Давайте теперь посмотрим по отношениям, по любви, по семье. Шикарная карта, это сама любовь вышла вам, это сама любовь, сама семья, поэтому здесь у вас все гармонично, все хорошо, можете заключать какие-то договора, соглашения, если вы в ссоре, примиряться, если вы одиноки, искать партнера, и здесь как бы вам все двери открыты, если вы одиноки, у вас нет партнера, и в этом месяце вы как бы, ну у вас цель-то видите, вы должны быть самодостаточны, да? Здесь нету такой цели, чтобы найти. Но если вы а, хотите этого, да, если вы к этому стремитесь, то скорее всего вы должны а, приложить усилия, чтобы вот себя, да, как-то изменить, стать более уверенным в себе или уверенным а, пройти вот какие-то еще испытания, и тогда как бы вот эти а, двери откроются. Вот сейчас мы, кстати, посмотрим, а как их открыть. Вам выпадает старший аркан, восемнадцатый луна называется, да, видите, здесь беременная женщина, но здесь это не может быть не сам факт беременности, а то, что мы что-то вынашиваем внутри себя, в своей душе, и вот эта карта, она говорит, что открывается дверь в глубину души нашей, и карта говорит о том, что все, что в нашей жизни нас окружает, оно постоянно изменяется, да, и вот наша реальность, она соединяется гармонично с нашими какими-то воспоминаниями, может быть, иллюзиями, какими-то мечтами. И карта Луна вообще говорит, тоже обращает внимание на интуицию, так же, как вот здесь в работе нам давалось много ключей, и только благодаря интуиции мы можем выбрать правильно. Так и в личных отношениях поможет интуиция, когда мы прислушиваемся к себе, к своим чувствам, чему мы хотим. Но здесь такое ощущение что вы должны внутри себя да, что-то понять, что-то проработать для того, чтобы вот выстроить гармоничные отношения, чтобы все было хорошо. Как бы карта выпадает очень хорошая, но здесь важна внутренняя работа, проработав что-то в себе. Вот вы решите все свои задачи, проблемы, то, что касается семьи, детей, ваших партнеров. Здесь все можно сделать, именно поработав с собой не ожидая там от других чего-то, да, а именно изменив себя или поняв себя. Итак, дорогие раки, у вас шикарнейший расклад. Учитесь радоваться жизни, да, кстати, вот это тоже радость жизни, когда мы вдвоем, или когда мы имеем в доме или в семье какой-то комфорт, уют, или партнер, который нас удовлетворяет нравится нам, устраивает нас, да. Ну, смотрите, по большому счету в работе все хорошо, вам даются все ключи. В семье, поработав с собой, вы тоже можете все задачи решить. И по событиям, эмоции, стабильность, да, какие-то проверки, но это все идет для того, чтобы дать вам возможность вообще выходить за пределы возможного, чтобы научить вас как-то необычным способом решать задачи, да, не просто копируя кого-то. Поэтому в очень интересный месяц я желаю вам, дорогие раки, удачи и до новых встреч, дорогие друзья, до свидания.